Имитация лыжных ходов. Нареший называют ее северной Может, ходьбой. Кольцом. По сравнению с трусом и бегом, бегом у северной ходьбы есть несколько преимуществ. Во-первых, меньше нагрузка на суставы и позвоночник. Во-вторых, нагрузка более полноценная. Одновременно тренируется как верхняя, так и нижняя часть тела. Ходить с палками можно даже при отсутствии какой-либо физической подготовки. Просто вначале нужно ходить медленно, а затем постепенно повышать нагрузку. Если вы ранее не занимались спортом, вдруг захотите разнообразить свою жизнь движением, то ходьба с палками самой. Начало все положительные воздействия, оказываемые ну, на мышцы и Я сердечно сосудистую, видишь, сосудистую систему. При ходьбе с палками, схожи с таковыми при катании на лыжах. Здесь, как и в лыжах, нагрузка очень гармоничная. Для тех, кто хочет сбросить пару килограмм, хорошей новостью будет узнать, что северная ходьба гарантирует эффективное сжигание жира. Кроме того, вовлекают движение все тело, она предотвращает и защемление, и боли в спине. М -м -так. Движение при северной ходьбе, э, или шаговой имитации, как мы Я называем, э, благодаря отталкиванию палками шаги могут быть более широкими. широкими. Вот. И основное, основное же средство у наших является прыжковая имитация. Одна из самых важных форм, и тренировки лыжника. Поскольку наряду с совершенством способности накапливать лактат, необходимый на соревнованиях, вырабатывается также мощный скоростно-силовой толчок, так как структура движения схожа с лыжной техникой. Прыжковая имитация является прекрасным средством для освоения попеременного классического хода, приучает мышцы и организм типичный для лыжных гонок переменной нагрузки, то есть чередованием нагрузки и отдыха, подъемы и спуски. Решковая имитация это северная ходьба, но с мощными отталкиваниями. При выполнении отталкивания. Ногой стопа резко отрывается от опоры, одновременно осуществляется отталкивание рукой с уведением палки назад. Затем тело на мгновение отрывается от земли и парит в воздухе. Это отдаленно напоминает скольжение на лыжах. Выносимая вперед рука не должна подниматься выше уровня глаз. По возможности не отводите палки в сторону. Прыжковую имитацию можно сравнить с тройным прыжком легко отлетав, только с попеременными махами-палками и, конечно, с большим количеством прыжков. Еще вперед, вперед еще добавь, вперед. Еще у норвежцев часто применяют типа беговую имитацию, так как выполняет ее Оля, передвигаясь за Сашей. Имитация у нас применяется, уже оптимизировалась максимум два раза в неделю. С объемом от 12 до 20 километров. Больше 20 километров уже редко кто делает, потому что этого достаточно и много роллеров. Никита Крюков. Клыба. Отрывки из советских фильмов. Выполняют асы нашей сборной. И ставится, и ставится под углом, под углом несколько больше, чем, чем при движении на, на лыжах, так как так здесь как отсутствует сталь. <как> особое, особое внимание следует обратить на законченность толчка ногами и пал -пал. Составляет, составляет прямую, прямую линию линию с палкой, с палкой, а левая, левая нога, прямую, прямую линию, линию стужбищем. с стужбищем. Учитывая, Учитывая линию значительную грузизну подъема, левая палка, палка ставится за пяткой перпендикулярной, перпендикулярной голени. Максимально возможное, возможное сгибание правой, правой ноги, ноги в коленном, коленном суставе. Правая, правая нога, нога прямую прямую с туловищем. С туловищем. Левая, левая выносит. Левая нога ставится на пятку. Правая. Правая рука, рука до углом 90, 90 градусов, градусов Готовится коцеталки. И в заключение показываю несколько упражнений, которые можно применять. Это вот как мы начинаем подготовку, спокойно ходим по горам навивки по 6-километровому кругу. Заряжаем стопу и стараемся вытолкнуться. Здесь делаем акцент, допустим, 5 шагов на одну ногу, захватываем расслабленную и другой ногу. То есть акцентируем внимание на одном цикле и отрабатываем подседание и отталкивание ногой и рукой в падающем положении. Тоже так, тихонечко, в зависимости от подготовленности, конечно, кто-то мощнее толкается, заряжает стопу. И имитация бывает похожа даже на такую полупрыжковую имитацию. Это прыжковая. Расслабляем стопу. Палочки ставим под острым углом, чтобы сразу движение вперед подхватывать себя движением вперед. Вот опять акцентируем внимание на одну ногу и отрабатываем отталкивание рукой и ногой. Согласовываем и синхронизируем движение. Меняем ноги. На правую, на левую. и выталкиваемся и уходим от палки, и выталкиваемся и уходим от палки. Проверяем в полной координации. Ну, поспокойненько. И больше иногда акцент делаем на работе рук, загружаем, идем за счет рук, ноги как бы менее нагрузка, расслабляем, просто идем расслабляем. Или делаем акцент на ноги, а руки как бы чисто в координационном плане сопровождают ноги. Это можно делать вот так, отрабатывая коньковый ход выталкиваемся полностью руками и ногой полностью руками одновременно и ногой и чередуем тоже пять шагов на одну ногу на правую пять шагов на левую и так полтора два часа это такой хорошей работы будешь весь мокрый У нас в Токсово два круга, 4 километра и 6 километров навивки, которые покруче.